Итак, как поставить трос? Для этого нам нужен сам трос, насос и зажимы для троса. Продеваем трос проушены в одну, во вторую. Отмеряем кусочек достаточно для того, чтобы зажимы закрепились над муфтами. Чтобы они не здесь были, не в этом диапазоне и не могли зацепиться за стенку скважины, а чуть выше. Оставили от первого зажима до второго. По расстоянию должно быть примерно 10-15 сантиметров. Берем, собственно, зажим. У нас зажимы обычные. На две гайки. зажали один зажим потом тросик прокручиваем по кругу для затяжения берем второй зажим На расстоянии два полтора- два сантиметра от края ставим его. И точно также зажимаем. Все, рост готов. Опускаем в скважину. Точно так же крепим наверху вторую петлю для крепления за болт в оголовке.